Начнем очередное собрание. Не успею повторять, что такого веселого класса у меня еще не было. Особенно, конечно, выделяется эта маленькая щупленькая девочка. Не буду называть ее фамилию. Здесь мама Лена Воробей. Дочерикался ваш воробушек. На днях у директрисы был юбилей. 60 лет. У Лены есть голос, мы это ценим. Она выходит на концерте детской самодеятельность, и объявляет микрофон. А сейчас, в честь юбилярши, я исполню песню Игоря Николаева «Старая мельница». <реклама> Совершенно напрасно смеется мама Игоря Маменко. Некоторые фразы Игоря у нас стали крылатыми. Так, на уроке зоологии он стоил у плаката, где изображены две обезьяны, и стал рассказывать. «Вот слева маленький, — говорит Игорь, — это гибон». Очень то спрашивает, а рядом кто?» Момент отвечает, а рядом гибона мать. <свят> Кстати, зоология является любимым коньком и у Юры Гальцева тоже. Вся школа сбегалась послушать его реферат под названием, я прошу прощения, «Как размножаются скунсы». <свят> При этом мальчик не просто читал. Он показывал слайды. У Юры очень богатая мимика, он этим пользуется. Когда на уроке истории во время ответа мальчик внезапно почесал ухо языком, истеричка так смеялась, что в дневнике вместо удовлетворительно написала «Обалдеть!» «Настя Винокур. «К девочке претензий нет!» Кстати, здесь папа Коли Лукинского. Здравствуйте. Извините, я вас не заметила на фоне черной стенки. Я понимаю, неграм везде нелегко. Но Коля вполне освоился. Чувствует себя как в Зимбабве. Шутит, шутит, мальчик, шутит. Бывало, сядет туда, где вы сейчас сидите. Сольется со стеночкой. Я спрашиваю, а где Коля? А Коля в ответ, где-где. И дальше шутит. Если Лукинский большую часть времени, слава богу, молчит, у Грушевского рот просто не закрывается. По-моему, по-моему, Грушевский замокает только тогда, когда курит. Недавно в туалете директриса застукала его с бутылкой в руках. В другой руке были сигареты, дорогие. На наглый вопрос директрисы «Ты из какого класса?» Грушевский не менее нагло ответил «Буржуазия». Я не могу не вспомнить сегодня и нашего Эзопа, Сашу Озерову. Вся школа просто зачитывается сочинениями мальчика. Недавно учительница доводит детям своеобразное задание. И мне нравился финал Тургеневской муму. -му. Жайбала собачку, которая тонет, и она попросила ребят придумать свое продолжение истории светлой. Озеров придумал. Пишет. В тот вечер Герасим и Мума не пошли к реке. Они еще лет 20 прожили душа в душу с мумой. После чего мума сдукла Более счастливого финала я давно не видел. Но если Озеров это у нас цветочки, рожкова ягодка. Я думаю, маме будет очень интересно узнать, что девочка пишет стихи. Причем какие. Вот последний шедевр. Гёте рядом не валялся. Бессонница. Ночь. Тишина во дворе. Внизу на земле силуэт мой в окне. Сижу, как обычно, с бутылкой в руке. Не спится, не спится, не спится бы мне. В общем, вот вкратце то, о чем я хотела поведать вам, дорогие родители. И надеюсь, вы примете нужные меры, потому что в противном случае... Что все из этого вырастет, я не знаю.